Закружилась, завертелось таинство любви, что тебе всегда хотелось, Вот теперь люби, закружилась завертелась, голову снесло, ведь тебе всегда хотелось, чтобы унесло, закружилось, завертелось. Сна. Годы просят, просят осень, А в душе весна закружилась, завертелась всем смертям на зло. А кому какое дело, скажут, повезло, а в душе все рвётся не. А заря взорвёт за мыслью, любит ты или нет, любит ты или нет, любит ты или нет, Закружилась, завертелась в дворе зима, а в душе любой, а в душе весна. Пусть удачат люди, кому не повезло, А в душе любой, а в душе тепло, А в душе все рвется Закружилась, завертелась Таинство любви Что тебе всегда хотелось Вот теперь люби. Закружилась, завертелась Голову снесло Ведь и мне всегда хотелось Чтобы унесло А в душе все рвется нитью Любит или нет, любит ты нет? нет, любит или нет, а заря за мыслью. Любит или нет, любит или нет, любит или нет. Любит или нет?